И Кью-Кью, смертки вы сегодня. В этом видео будет топ РП для Скайварса. Пока мы не начали. Лайк, подписка. 80% сходить без подписки. Все. Короче, залетели наша каточки. Первая, да, топовая, вообще жесткая очень. Утаем наши сундучки. Такой топовый у нас респак находится по ссылочке в описании. Можно даже найти ссылку, морковка закреплённую в комментарии. Фу, мы так уже устали играть на этом вайме. Я вам так скажу. Отвечаю базара. Ноль. Ну, пошли дальше. Меч. Годный меч дай. А центр. Ой, центр. Был там. А чё не берешь Как тебе раз говорить? Чтоб ты всё забирал. 28 миллионов. См... Тебе Я с тебе скинулся. А, так не, у меня две. А, забери. Вы угнали? Так, Или мы Можно. Ну всё, давай. Здесь ничего нет. Всё, ну они по броне вообще волочкой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Застрял. Меня забивают. тут у меня тоже двое лохов, которые... О, oh, жига есть. <сёк> да а ну Что за... Хп? 10 хп откуда? А он, <сёк> <ф> он, <сёк> пришел. Капец, здесь <сёк> месиво, я манал. Все, убегаем. ой яй яй яй яй яй что <Стут> ч так жестко? Утердропа не было, у меня ничего такого под другому вообще не было. Я трапнулся. Сзади Ты, сам себя. Ты чё? Дебил. <сос <lobster> <сос> ну, а чё насыкается, что он вообще существует в этом мире? Фу, испугал, конечно же. Твои действия очень аморальны. Это летучий. Оооо Все понятно, кейсеров посмотрел. Да поди он кейсер какой-то отбитый. Ну это понимаю Смотри своих шарфов, которых я тоже с вами. А там Изича. Там Изичи пех. Да там Изич, вот это вот про 50 бимеров потратил на свой плащик панды, вот этой, который пидобирчик. Воу. Гб ГБ, пацану. Его ждет несмертная карма. Да как? Я Что это такое было? Поставь там с другой стороны тоже. Вс. С другой стороны об бегает. Не-не-не, сзади. Надо похавать. А, эти закончились, да. Как везет? Апсосыши. <сосы> Плывем отсюда. по всем Робоход есть. Ой, шаркность два. Здесь за беспредел. Вот вас еще сто миллионов раз я это вижу. Я а в шоке. Он поджег. О, Влави Челикс. Ты можешь? Да, да. -да. Все. Он будет. тоже ставит лаву, но все он слился. Да. Алмазный зачаренный. А у меня шаркность два есть. А у него может бидовый нормальный памп. Понимаю. Фу, капец жесткая так, катка. А вот этот летучий остался. Спереди. Можно этого... в ДР. А О. он тут за... застраивается. Он тут строит, ладно. Ты можешь ты забрал меч массу? Ты не забрал! Да мою. Фу, остались один на один, но ну, я не буду никуда рашить, потому что уже все. А, вон. Ой, сводит пись ух ты то меч Ч? ну шарфность 2 и фаер аспект 2 я тебе говорил Резко. ой я по нему не ударил как по нему удар? а стой это не фаер хп поменяй пока он набегает у меня панч а у него говно уже. А, это он брейкинг. Это не файроспикт. Меч поменяй сейчас 30 секунд. У меня он есть, я уже. У меня нету гэпов. Здесь что плохое. 15 секунд. Знаешь, какая напряженная катка. А, я знаю, у меня две такие сегодня были уже. Да нет, ты видел вот это все столеты, облеты, просто топлет. У меня тоже самое. У меня удочка есть. Всё. Как? Ой, это, это Фу, грёбаный панч, вообще говно по жизни. Ты пыхаемся к нему и Фу, сейчас покажу вам мунволк, люди. Вс. Ща пиздец еще в его э, тентишку а он сам состоял ты чё, 20 будешь да? ну да ну ждём миссии, короче на на Либо... Оба, на на на на на на на на на нибудь на на 2 просто. Не. на на на на на на то что у меня энд есть, еще и анбрейкинг плюс два. Мистика. Развернулся. А показательничь было и ч вообще? А, он у И ч мне в дер закидали? Сейчас у меня тут всякая говно, блин, руки трясутся. Я так устал. Так, ну так, где он там далеко, да? Я да он, справа от тебя как-то стоишь. У меня Вся... есть перл, есть. М да. Ну, ничего, нормально. Где он? Чу-ка! заговор. У меня нету заговора. Я слився. Да плюс. Как я так, я не знаю. У него пинг, у него пинг, что на пинг. Вообще, думаю, что у него там все плохо с ним тут происходит. Один вообще, как он не лагает, просто как. Он бегает нормально, замечательно, подлагивает. Как это? Как ему так везет? Давай. Ну да, во время пи -пи ну, 4, да. Ну, просто ой пацанчики все это победа <соценно> жестко достаточно 4 кило пойдет и все переходим прощанию что же надеюсь вам понравился этот видосик кто досмотрел до этого момента пишите кодовое слово стакан тыкайте на 4 досеика мы короче не прощаемся в принципе как всегда